<густим> <густим> <густим> <густим> <густим> <густим> <густим> <густим> Богатые о ней мечтают. Мудрецы ее знают. О а бедных она питает. Любовь. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Спасибо. Да нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это, <густим> нет. это правда, это правда. Я могу, я могу показать, видео. я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, я записал, Короткое имя. Добрейшая, добрейшая, добрейшая, А из какого вы города, Анна? Из какого вы города, Анна? С Калуге. Ой, все, О, я влюбился в влюбил по я, я начинаю в этом нахать не ржадать, искать. искать. Ну, к, сожалению, ну, к сожалению, только на, сожалению, только на... Только на лето. И так получилось. Так получилось. Билет. Билет. Чтобы посидеть А вы где живете? Понял. Да Калуги недалеко не я... Просто у меня летом, у меня летом В конце мая. мая Вот я, я обязательно я, так, я. Я Хорошо Буду ждать Не-не-не да. да. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот так вот так так буду ждать буду буду я, я буду к в... монет с... буду... с... ходить Монять искать, искать его. Давайте, вот. давайте мы с вами обменяемся контактами Давайте я вам сейчас мой номер запишу Давайте. Я к вам приеду. Потому что вы долго. Потому что вы, добры. вы не хамите, вы не ругайте. Вы красивая. Ну и все остальные ну, и все остальные, вот, ну, вот что, вот, что, вот, что вот, приписано Приписано. Давайте. Куда к вам прием? Вам номер? Вам номер Номер телефона. Я вам позвоню. Я вам позвоню. Плюс семь, Плюс семь Угу. Игорь, да? Игорь, Игорь. Игорь. Да, да. Все. Да мне звоните? да мне звони. Ну, обычные контакты или можно через WhatsApp? куда? куда? У, да. У меня свой. Ну вот, я написал номер Вот, вот, вот сохранил, сохранил, написал. Я вам приеду, я вам приеду, я, я буду, я, я буду вас звать. Огромное, огромное. Спасибо, внимание. Там, там, там. Вы, был, вы молодец. Вы молодец. Вы, вы следите за собой, Знаете, такая смешанность, смер... смеш... смеш... женственность... Женственность... женственность и немножечко не подсанство. Не как это? Как это? Как... Пацанки и немножечко не не не женственность. Женственно. Вы шикарно. Спасибо. Обязательно увидимся летом, когда будете Спасибо, приятного, приятного общения. Займненье. До свидания. До свидания. До свидания.